О, друзья, <смех> рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Я учитель йоги и основатель движения Йога Чести. В этом коротком ролике я бы хотел выразить благодарность всем тем, кто поддерживал движение и канал Йога Чести. В качестве благодарности хочу предложить вам некоторые бонусы в форме эксклюзивных тренировок, Ответы на вопросы, онлайн-конференции и многое-многое другое. Для этого, друзья, я создал закрытый Telegram-чат, в котором вы сможете общаться с другими практиками. Я буду давать там ссылки на только для вас организованные зум тренировки по дыхательным техникам. Я буду показывать свои наработки в хатха и кундалини-йоге. И если наберется достаточно количество вопросов с вашей стороны, с удовольствием организую онлайн-конференцию. В зависимости от ваших потребностей, я буду формировать соответствующие тренировочные последовательности. И благодаря этому, я надеюсь, вы продвинетесь в своей практике и достигнете желаемых результатов намного намного быстрее. Пишите мне по-любому из предложенных в описании контактов, приобретайте абонемент и до встречи! Телеграм-канале Йога Чести. Поступайте, друзья, по совести и живите честью.